Привет, друзья! И с вами наши динозавры. Сейчас мы будем играть с вами в Динотракс И посмотрим, что же что же они могут делать наши вот эти все главные герои. За что они отвечают, чем занимаются. И вот не отходя от кассы но начали выбивать камушки. вы передаем камушек другому, что же делает он? Ах, вот он друг наш, открывает камни на мелкие. И дальше мы скребаем куда вниз, нам покажет куда нам скребать. А внизу что происходит? Вот наш друг травоядный кушает камушки. Первый раз вижу, что травоядный динозавр кушал камушки вот он делает из камней кровные блоки а из блоков мы будем делать что сначала сделаем пьедестал для чего же мы будем делать пьедестал узнают те кто досмотрит это видео до конца и тогда поймет для чего же мы делали этот пьедестал вот такой у нас динозавр грузовик сейчас загрузили чем то его там загрузили рудой какой-то и везем ее обратно Выгружаем. мы все выполнено дадут нам какую-нибудь вкусняшку за это или не дадут я не знаю а пока давайте дальше делать свою работу длинношей динозавр давайте давайте так его и назовем длинношей он у нас в области, в области, в роли, в роли крана подъемного. собираются это камушки и делают пьедестал. Для чего же он делает пьедестал? А, в принципе, частично уже понятно, для чего пьедестал. Но, кто не понял, смотрим дальше и разбираемся. Делаем блоки. Жуй-жуй-жуй, глотай-глотай. Жуй-жуй-жуй, глотай-глотай. Три, три раза надо проживать, перед чем проглотить. Ух ты пукнул, пукнул, ай яй яй пукнул как. Не красоту какую-то я вам показываю, пукают какой динозавры. Ну что поделаешь, они у нас хоть и механические, но это дикие дикие существа, я бы сказал даже не животные а существа. А, но у них есть цель, цель, которая не потиху. Ух ты звездочка, круто нам дали звездочку. Видимо, мы на правильном пути. Собирай наш Диношей Камушки. И будем-будем потихоньку налаживать этот пьедестал. Для чего? Для Дин. Дин-дин-дин. А, что же Дин значит? А, ну, в принципе, смотрим и узнаем. Все-таки что такое Дин. Ух ты! Буковка Д. Английская нам попалась. В воздухе поймал наш грузовичок. Еп. А это кто у нас маленький такой? Маленький. А что у него за язык такой, ребят? Вы заметили, кстати, что за язык? Кто заметил? Пишите в комментариях, что, что, что у него за язык. Вместо языка что у него. Ух ты, как быстро. Букву И нам дали. Мы с вами делаем хороший прогресс в нашей работе. Так, кто-то у нас там сломался. Кто же у нас сломался? Как тебя починить? А ну давайте вместе разбираться вот нужно заслоночку поставить на место и два болта поставить ну с гайками видите с какими с квадратными гайками нужно болты ставить а, подсказывать как закручивать закручивать по часовой стрелке а, еще один болт чем ну, чем мы ждем ставим болт закручиваем быстро и пусть он перерабатывает обычные камни наши нужные вот эти блоки ровненькие так хватит ли ему или не хватит, как вы думаете, ребят? Не хватило, нужно еще камышка. Давайте выбивать большой. а, нет. Не получится у нас. Опять поломка. Будем чинить. Ставим на место. И у нас тут задание уже поинтереснее. Видите, болты надо поподбирать разные. Но закручивать, как вы помните, ребята? Как надо закручивать? Правильно, по часовой стрелке. Закручиваем их. И у нас все будет хорошо отличненько я бы даже сказал починим сейчас нашего большого динозавра он нам камни пана выбивает пана выбивает и будем с вами их разбивать на маленькие камни а дальше кто помнит что мы будем делать дальше после того как разобьем их на маленькие камни кто помнит пишем в комментариях что мы делаем дальше а пока приступили к выбиванию, бух, еще раз, бух, еще раз, давай, бух, вот и большая глыба у нас выпала. Хватай, Бросаю! ее наверх, забыл, ай, нет, нам еще и буковку за это дали, что мы глыбу выбили. Выбили глыбу, буковку дали, все, мы, опять поломка, да что ж такое, что ж ты так часто ломаешься. А нет, нет, что-то... Видимо, мы во время ремонта много болтов понавыбрасывали. выбрасывали, а я не спеши, много болтов повылетало, и теперь мы их должны вот пособирать, и только после этого динозавр начнет обратно работать. А пока наша маленькая ящерка, ящерка, ящерка собрала все болтики, вот, все, все отлично, поехали у нас... Наши гусеницы работать, Все отлично. Раз. И два. И давай. Три. Опять глыба большая выпала. Хватай бросай. Давай, давай. Забросишь наверх. <с Cube> Опять букву дали. Не дали забросить, а букву дали. Но ничего. Буквы это тоже прогресс. Но для них нужно сделать пьедестал. Вот. Пьедестал. Давайте делать. 2 длина 6 сейчас делает Быстро вот таких... Подставочек поддончиков И все у нас будет Алис Супер-супер Алис Ага, кто заметил Справа в углу У нас пропадает вот эта руда Которую нам Камаз Динозавр наш привозил Это видимо знаете как, как цемент При кирпичной кладке Он нам нужен а, Я надеюсь что и камышков Нам в принципе хватит Да, хватит камышков и хватит этой руды Нам всего хватит вот. Э -э нет, не всего хватило. Я был неправ. Руды нам не хватило. Для чего руда еще нам на задним ходом? Круто. А руда нам для того, чтобы еще и буковки позакреплять. А то мы камешки-то поставили на пьедестал. А буквы-то закреплять тоже чем-то надо. И кто мне скажет, что там написано? Динот... Диноты. что написано? Пишем в комментариях, что там написано. Кто еще не прочитал, прочитайте в комментариях и напишите там. Я сразу понял, что такая надпись будет. А пока давайте почистим от грязи и налета нашего друга экскаватора динозавра экскаватора. Вот от грязи почистили, немножко подшаманили его вот так вот. Тоже нужно сделать еще. Еще нужно его подкрасить немножко. А то вот ко мне, видите, вот такие царапины сильные. Подкрасили, смотрите, как новенький, как только с магазина. Проверим, функционирует ли у нас наш коуш и вообще все приборы, механизмы. Все работает отлично. Уро, можно приступать к работе. Да опять сломался. Что ж такое? Ну да, в принципе, у него самая сложная работа. Ну, попробуйте по камням-то этим отбойником бить большим. Вы б сами б рассыпались там. Ну, не знаю, в принципе. Может, вы не рассыпались, но я, честно скажу, я бы, наверное, рассыпался. Вот. От такой-то работы в шахте. Это, ух, просто. Ну, я не знаю, очень тяжело. Вот, именно поэтому мы сейчас позакручиваем все болтики по очереди на место, все поставим, починим нашего друга, и он дальше сможет продолжать свою работу. Ура, у нас все получилось! Давайте проверим очередной раз. Ах, вон, он теперь решил так камни из, из земли родом доставать. А не, все таки решил и отбойник свой висючий. Как он правильно называется, не знаю. Вот, нам дали последнюю буковку, и мы наконец-то можем прочитать, что же у нас за слово. Давай, длина 6, ставь на место, будем читать, что у нас там получилось с вами. А получилось у нас напизина трокс. Вот так вот звучит по динозаври. А пока, ребята, подписываемся на наш канал, смотрим новые выпуски, ставим пальчики вверх и обязательно не забываем делиться нашим видео. Пока-пока.